Йоу-йоу Это Экзавист Продакшн Это район В котором мы живем Этот район не дышит газом Здесь сидят на реге Здесь не пишут Стихи оставляют теги Тут не любят кузаки Тут и баши 9 Сыляют дыма ты охуеешь Это EXAVIST PRODUCTION Представляет свой новый трек Район ты по сторонам, братан Здесь и менты И только доверяй своим Не закрываем ты Доставь бояться всех Не только дур и Ебашь по черным, братан Выбивая дурь мы в этом городе большом самые злые Но по сути своей мы типы простые Читаем рыб в подвалах, пробиваясь в люди И стали лучше всех, глотайте слюни, пацаны Смотри по сторонам, братан, здесь и менты И только доверяй своим, не закрываем ты Заставь бояться всех, не только дур И баш по черному, братан, выбивая дур Это экзависта Город Красноярск, Ленинский район, всем мир!